Ебаный мониторинг, Дай мне в руку майк. Покажу, кто такой Real Sike, дай мне в уши бит, и я заебашу суперхит, просто дай мне сил, за меня шоки лонил, буду переть вперед, ты не сойду с пути. Дай мне в руку майк, покажу, кто такой Real Sike, дай мне в уши бит, я заебашу суперхит, просто дай мне сил, за меня шоки лонил, буду переть вперед, ты не сойду с пути. Кто? представить меня в мыслях, сами будьте хоть с усами или на голову ранен мне по барабану ваши доводы А моей лайф мою мозгу только лишь текстов в песен на 5 терабайт я рос в семье хороший не вышел я из гетто я ездил отдыхать каждый год зимой и летом учился хорошо но прошли уже те времена из-за того что я взял в руки майка. Это, это мой с друзьями не везло казалось муха оказался слон вырыли мне яму После я в нее попал на зло, но есть еще те люди, которые стоят за мной. Как бы больно не обжегся, я не встану стороной. Дай мне в руку майк, я выпью стрек, а потом выпью стрек. Серьезно, у меня в запасе слов хоть отбавляй. За правду их так много Слайк, Кельсин, Черман, файрфрай, но лучше будет, если я на русском заряжу оллайт. Right. Дай мне в руку майк, покажу, кто такой Реал Сайк. Дай мне в уши бит, и я заебашу суперхит. Просто дай мне силу. Сави меня Шакелонил, буду береть вперед, и не сойду с пути. Дай мне в руку майк, покажу кто такой Real Psych, дай мне в уши бит я заебашу супер хит, просто дай мне сил. Сави меня Шакелонил, буду береть вперед, и не сойду с пути. Кто я такой, вы можете представить меня в мыслях сами, мной. Не жалуйтесь вы маме, вы думаете Я все свои навыки здесь показал Не будет больше никаких сюрпризов Это град, финал, нет Вот вам мой ответ Во мне нет ничего святого, сука Я как бафомет, нет Вот вам мой ответ Во мне нет ничего святого, сука Я как бафомет